Устали покупать стройматериалы по завышенной цене? Тогда интернет-магазин «Феникс Центр» – это то, что вам нужно. Здесь вы найдете все для строительства, ремонта и декора по самым выгодным ценам. Больше никаких посредников, только реальные цены и оригинальные материалы от торговых марок. Цирозит, «Кнауф», «Полимин», «Ансер и многих других. Звоните или заходите на наш сайт прямо сейчас. Оформляйте заказ и мы доставим его в кратчайшие сроки. «Феникс Центр» – лучшие цены на стройматериалы.